28 лютого 2022 года у Беларуси были анонсованы антивоенные акции протесту. Упразначенный час каля Минского вокзала собралась шмат техники, а силовики задерживали людей, которые и не в войне. А голому той день было затримано больше за 70 человек. Среди их была и девушка, которая стала их Хапуна и вы решила снять затримание на видео. У моей двухмясовой камеры было 17 человек, Ведаю, что у некоторых жаночих камерах было по 11-14 на розную колькость ложку. У хлопцев было 35 человек на пятимясовую и забирали теплые речи. Наша камера была без раковины, с прусаками и мокрыцами. За перенаселение была духота. Час от часа у ночи прочинались от того, что не хапая по ветру, кормушки не открывали. Кормили раз на сотни. От а тех, кого забрали 27 лютого, я доведался, что их накормили только раницей первого соковика. Тых, кого перевозили на Жудина, в угле не кормили, незалежно от того, коли яны поедут. Могли перевезти у вечера, а человек, по их логице, не повинен есть и целый день. Однако рахунки повыставляли у СИМ за трехразовое харчевание. Ну и по классице. Без матраца, убялизны. Хлорку не лили. За три дни разбудили только один раз, у три годины ночи на пиролик а проч усяго у нас сдаруся конфликт с умно введомдомым супроцовником крестстина евгеном рублевским тому что мы попросили туалетную папиру и открыть кормушку у отказ пачули за что боролись на то и напоролись и лайнку. Почался конфликт по нами и ему вынику одну жанчыну тягнуть я еще поспела бо зразумела, кто он таки а другую Рублевский выяв на коридор и удар у головой об стяну а так мы один одного подтремливали, обдымали и упокоивали